1 июня 2019 года по расчету выпала руна Тивас. а вот из мешочка я достала руну Стан. Интересное сочетание, я бы сказала, и день будет непростой. Сегодня придется решать сложные задачи, и эти задачи будут очень интересными, потому что Стан будет постоянно путаться под ногами однако стан может стать или камнем преткновения, неопреодолимым препятствием, а может стать основой для чего-то глобального выбор опять только за вами это энергетически сильный день день принятия решений и решительных действий и пусть порой кажется, что вам мешают камни но если камень нельзя сдвинуть или перепрыгнуть, его можно обойти сегодня вам дана отвага, настойчивость и целеустремленность и если вы будете постоянно натыкаться На какие-то камни Это не повод забросить свою цель Отбросьте все сомнения в себе Воспринимайте камни на пути Как материал для постройки В отношениях э, Все ваши попытки Чего-то добиться Будут наталкиваться на сопротивление Поэтому старайтесь Избегать Ситуаций Когда возникает спор Потому что если вы командуете парадом, то энергия энергетия ваза будет заставлять командовать парадом и вашего оппонента по спору. В итоге вы либо подеретесь, либо поссоритесь так, что потом не померитесь. Поэтому избегайте лучше споров, уходите в сторону. Что касается новых знакомств, здесь могут быть... Тоже препятствие, но не в плане того, что вам кто-то не понравился, а просто препятствие при встрече. Вы можете назначить, например, свидание и не попасть на него. Или ваш партнер, с которым вы договорились о свидании, по какой-то причине не придет. Сразу не старайтесь придумать себе какую-то несуществующую причину, просто постарайтесь с ним поговорить, возможно, он под воздействием внешних обстоятельств просто не смог прийти навстречу, вот и все. Поскольку стан будет мешаться сегодня вообще во всех делах. Что касается финансов, там такая же ситуация, нужно будет бороться, будут возникать какие-то препятствия на пути постоянно, но если вы их будете воспринимать немножечко по-другому, то эти препятствия, скорее всего, вывернутся вам на пользу. Еще раз повторяю, стан может быть как камнем преткновения, так и фундаментом. Вот такой сегодня интересный, я бы сказала, день. По здоровью сегодня, возможно, какая-то тенденция к улучшению. Старайтесь просто не перенапрягаться сегодня, учитывая все, что я сказала, скорее всего, перенапряжение вам гарантировано. Ну и мне тоже. Такой вот день интересный. Попробуем прожить его максимально продуктивно. Встречаемся с вами в следующем дне. Буду рада вашим лайкам и комментариям.